Добрый день, дорогие друзья! Тема сегодняшней нашей встречи – переимплантит. То заболевание, которое поражает шершавый имплантат и вызывает его потерю. Как мы знаем, переимплантит на сегодняшний день является огромной проблемой во всем мире, которая как цунами накрывает все случаи установки шершавых, так называемых классических или двухэтапных имплантатов и приводит к их потере. На примере случая, произошедшем с нашим пациентом, я хотел бы рассказать подробнее и показать, что конкретно происходит в течение 5-4 лет с классическими или двухэтапными имплантатами и какая болезнь происходит внутри костной ткани. В нашу клинику, Институт базальной имплантации, обратился пациент с проблемами на нижней челюсти. 5 лет назад пациенту были установлены классические двухэтапные имплантаты в количестве 8 единиц и в процессе пользования, вот, наверное, на второй год начиная, у пациента начались проблемы определенные. Были выделения э, жидкости из десен, кровотечения десен, боли, подвижность. И эта ситуация все усугублялась и усугублялась. Пациент был достаточно пожилой, и эти проблемы он пытался э, терпеть, сносить их. Но в результате обратился к нам после того, как у нас прошло лечение его супруга. И вот данная картина, которую мы видим на компьютерной томографии. Обратите внимание, все 8 имплантатов имеют потерю костной ткани до самого фактически апекса, верхушки имплантата. То есть все имплантаты абсолютно потеряли костную ткань и находятся на сегодняшний день просто в мягких тканях. Они образовали в костной ткани большие дефекты и в данном случае, если посмотреть на срез боковой мы видим, что имплантат вообще не в кости, а просто установлен сейчас в мягкие ткани. Так изначально не было. Имплантат был установлен в кость, но в связи с тем, что имеет шероховатую поверхность, полную шероховатую поверхность, в которую попадают микробы. Микробы обсеменили, заселили всю поверхность имплантата и каждый из этих имплантатов разрушил кость вокруг себя. То есть, если провести измерение то в данной области у пациента когда-то был объем кости, допустим, 22 миллиметра, то есть 2 сантиметра, то по истечении 5 лет классический имплантат привел к тому, что вот фактически половина, ровно половина кости у нас осталась, а половина потеряна. То есть, если мы в разрезе посмотрим на каждый имплантат, мы видим вот эти дефекты, кратеры в костной ткани, которые получились в результате инфицирования. То есть кость инфицировалась от имплантата инфицированного, а имплантат инфицировался вследствие того, что он шероховатый. В данной ситуации осталось одно решение, это удаление этих имплантов, поскольку такие имплантаты отравляют организм, они влияют на общее состояние пациента, являются источником огромной хронической инфекции, могут вызывать головные боли кровотечение, проблемы с сердцем. то есть такая огромная зона инфекции в полости сердца на нижней челюсти, она буквально небезопасна для здоровья и для жизни пациента. Наряду с этим специалисты института базальной имплантации определили возможность одномоментной установки базальных имплантатов после удаления классических инфицированных имплантатов, что и было воплощено в жизнь. Я предлагаю перейти к анализу и просмотру компьютерной томографии решения данного клинического случая. Рассмотрим компьютерную томографию. Здесь мы видим, что после удаления классических инфицированных имплантатов действительно остаются костные дефекты, которые фактически будут заполнены уже собственной костью пациента. И в участке, где костная ткань была сохранена, мы установили 8 базальных имплантатов. Это полированный имплантат, который зафиксировался в жесткую базальную кость. И с учетом того, что тело импланта полностью полированное, переимплантит как заболевание, оно полностью отсутствует и исключено у данного пациента. Давайте рассмотрим срез компьютерной томографии Вот установленные базальные имплантаты в жесткую базальную кость. В боковом отделе мы видим диагональную установку. И также видим места от удаленных классических имплантатов. Не нужно переживать, что кратеры от удаленных имплантатов так и останутся. Костная ткань заживет и они будут частично заполнены костью и частично произойдет здесь атрофия. Но самое главное, что жесткие опоры 8 базальных имплантов позволяют установить пациенту зубы в течение 4-5 дней в данном случае мы планируем установить условно-временные зубы на эти импланты. То есть пациент не, скажем, выпадает из жизни, не теряет функцию и продолжает использовать систему имплантатов нижней челюсти только уже других имплантов. Теперь об итогах лечения данного пациента. Данному пациенту нам удалось установить 8 крепких надежных имплантатов, которые резистентны, стойки, к любому воспалению, допустим, такому как переимплантит. Данные импланты позволяют установить мост, несъемный мост пациенту и вернуть функцию, то есть вернуть пациента к жизни без потери времени, без зубов в течение пяти дней. Данному пациенту мы запланировали установку временных металлоакриловых мостов, которые служат в среднем 3-5 лет, но Простой, скажем так, пациента без зубов он составил всего лишь 5 дней. В ближайшее время мы покажем этот случай полностью с фотографиями в полости рта и с фотографиями готовой работы.